про что ах да видео нужно привести себя в порядок не дотер так то лучше собрав стеллаж для консоли мне понравился такой способ для хранения но коробок с играми осталось еще очень много, поэтому пришлось придумать и для них что-то. Набросав очередной план, придется снова поработать. Теперь осталось самое сложное, придумать, куда эту полку повесить, так как с местом здесь все еще проблема. Здесь вот хорошее место, но для этого нужно будет снять отсюда ковер. Ковер. Сколько же он здесь провисел? Я его помню еще с самого детства. Ну ничего. Нужно будет прикрепить полку и расставить на ней картриджи. Да я тут просто коробочки расставлял. Мне нравится такое расположение картриджей. Так намного удобнее найти нужную игру. Да и просто их теперь рассматривать на полках. А главное, что нету больше никаких коробок. Нет уже?